Здравствуйте, друзья, пусть Бог благословит вас и благословит по-настоящему, так как Он обещает. Он обещает, обещал благословить тех, кто ищет Его. Говоря открыто. Вы вищете меня и найдете. Взыщете и найдете, когда будете искать меня всем сердцем вашим, всей душой вашей. Вы знаете, я бы хотел, чтобы вы знали, мои друзья, это истина, истина для вашего блага. Давайте я даже все комментарии пока закрою, чтобы не отвлекались мы, потому что важно, и наиболее важно следующее. Господь Иисус сказал вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Тогда это Его Слово. И вы познаете истину, и она сделает вас свободным, освободит вас. Тогда то, что людей освобождает, это истина. Но когда люди знают истину, а когда они не знают истины, они не понимают, что такое истина, и, естественно, не могут освободиться. Да или нет? Будьте внимательны. Это то, что я могу здесь видеть. Когда он освобождается, когда знает истину, и у него получается эта радость, это счастье, это то, что было с Елизаветой, родственницей Марии. После того, как она забеременела, уже будучи совсем пожилой, и у нее была вера больше, чем у Сары, жены Авраама, потому что у Сары не было терпения ждать Божьего ответа. Но Елизавета и ее муж, они были уже в возрасте, и сколько времени они молились. И я так и верю, это не написано, конечно, в Библии, но я верю, что, может быть, Захария и Елизавета уже даже перестали молиться, потому что, знаете, уже возраст такой. Время прошло давно, много времени прошло, и у них уже была эта усталость, или просто они замолчали. Это очень сильно, вы знаете. Потому что мы открываем Библию, которая описывает этот момент, и мы видим, что когда Захарий приблизился к этому жертвеннику, он был в тот момент священником, ангел Гавриил явился ему. Мы видим, что справа именно от жертвенника Кадильного появился ангел. И написано, Захарий, он смутился и страх напал на него. Но ангел сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя и жена твоя, Лизавета, родить тебе сына и наречешь ему имя Иоанн. Давайте вместе подумаем. Подумаем вместе, друзья, смотрите, представьте себе на месте Захары или Елизаветы, вы молитесь, вы просите, вы все уже делали, все возможное сделали, и ответа Божьего до сих пор нет. Один, два, три года, десять лет, тогда вопрос, сколько лет они молились о рождении сына? Я думаю, десятилетия они молились. Но в день, когда ангел явился ему и сказал Захари, не бойся, потому что молитва твоя услышана. Но когда она была услышана? Бог слышит молитву или слышал молитву Захаре еще в самом начале, от первой молитвы но время время не способно отменить то, чтобы они могу сказать избавились от этого страха или от этого позора, знаете, в то время женщины, которые не родила ребенка, это позор был для нее. Но когда увидел Захария ангела, и он сказал, что твоя молитва услышана, смотрите, какая радость. Представьте себе мир, удовольствие, вот это вот восхищение. Представьте себе, насколько огромная радость, которую Захария и Елизавета имели в тот момент в день, когда они узнали, что у нее будет сын. То же самое произошло и с Марией, когда она еще была совсем молодой, она была богобоязненная, ее поведение было правильным, чистым. Это была девушка, мы так думаем, лет 17 ей было примерно, 16. Тогда тот же ангел явился ей, говорил ей, она была наполнена этой радостью, она восхитилась, потому что услышала ту истину, которая от Бога, не от людей, от Бога. Вы знаете, истина мира – это одно, а истина Бога совсем другое. Мир. Во лжи живет мир, в котором мы находимся. Это мир обмана, лжи, мир иллюзий, мир, который наполнен фантазиями. А истина в том, что этот мир, в котором люди живут, мир фантазий, чувств, фантазий, обмана и иллюзий, и люди страдают из-за этого. Почему? Потому что они видят вокруг себя столько якобы красивых вещей, якобы, и не могут их достичь и за отсутствие возможности. Но когда они получают эту истину, когда люди познают истину, которая от Бога приходит, не от людей, не от религии, но от самого Бога. Когда истина приходит от Бога свыше, от Духа Святого, человек освобождается от фантазий этого мира, от иллюзий, от мнений каких-то. Он освобождается и становится свободным. И когда его душа освобождается, такой человек входит в удовольствие, восхищается. Это то, что означает по-настоящему быть свободным. Если вы, мой друг, связаны или какие-то обстоятельства вашей жизни, ситуации, какие-то мечты нереализованные, до сих пор нереализованные. Вы, те, кто в грусти, депрессии, вы, те, кто в печали живет потому что вы до сих пор не освободились. В день, когда вы получите Духа Святого, в день, когда вы увидите, как Дух Святой сойдет на вас, все, вы станете свободны от этих чувств, и не просто чувств, но всего вот этого негативного, что мир передает чтобы нас искушать этими иллюзиями, знаете, эти мнения, эти мечты, фантазии глупые, потому что любая мечта, которая у вас есть, любая мечта, которая у нас есть по отношению к этому миру, это глупая мечта, потому что даже когда она осуществляется, что происходит с человеком? Это на короткое время. Но когда человек знает истину, Который есть Дух Святой, который есть сам Иисус, Иисус и есть истина. Господь Иисус это истина. Тогда Он, может быть, не является нам физически, как Он Елизавете или Марии явился физически. Но в личности Духа Святого приходит к нам Господь и все. Тогда уже нет никого и ничего, что может держать вас, никакие вещи этого мира, никто и ничто не держит, вы независимы ни от кого и ни от чего. Когда вы получаете Духа Святого, когда Он сходит на вас, Он все эти страхи, мысли, все эти ограниченные идеи, все эти иллюзии удаляет и наполняет вас радостью и счастьем, как Он наполнил Марию и Елизавету, так же, как Он Захарию наполнил. И тогда человек свободный. Вы знаете, Иисус открыто говорит, «Вы познаете истину, и она сделает вас свободным». И пока человек не знает истину, он не свободен. Вы можете с пастором говорить, с епископом, с падрис, с каким-то архиепископом, с папой, с кем угодно, но ваша проблема решится только тогда, когда вы познаете истину, познаете Духа Святого. Хотите решить вашу проблему, какая бы она ни была, это личная, может быть, проблема, физическая, экономическая, финансовая, духовная проблема. Любая проблема. Любая. Может быть, проблема в здоровье. Любая. Когда вы получите Духа Святого, Дух Святой, сам Иисус в Духе, он сходит и пребывает в нас, и начинает жить, обитать в нас. И его жилище в нас становится источником живой воды. И это то, что мы пытаемся передать людям. Вы знаете, проблемы людей обычно внутри. И из-за их каких-то мнений, страхов или каких-то желаний ошибочных, тщеславия, гордыни, которые, знаете, проходят. Ты можешь любую мечту своей жизни получить. Но, если ты не познаешь истину, ни одна мечта, которую ты реализуешь, не даст тебе настоящего счастья. Мечта реализованная закончится и у тебя будет другая мечта, следующая. И так ты будешь постоянно идти за ними, и никогда не почувствуешь себя по-настоящему реализованным. Ты будешь реализованным только тогда, когда Божий Дух сделает внутри вас вот это жилище, обитель свою. Вы знаете, во времена Иисуса, те ученики, которые за Иисусом следовали, знаете, видели чудеса, могли видеть исцеление, они были рядом с Ним, дотрагивались до Него, они были в безопасности. Но когда Он от них удалялся, например, помолиться, и они одни оставались, они были в пустоте. Помните, Иисус там был в лодке, и, находясь в этой лодке, он, уставший, спал. Он спал там в лодке. И вдруг налетел этот ветер, и из-за бури ученики испугались этой бури. И стали будить его, Царь, буди учителя, мы, мы погибаем, шторм». Они не думали в этот момент, они не могли понять, потому что не было Духа Святого у них. Потому что если бы они подумали, если бы имели Духа Святого, что бы они сказали? Хорошо. Если бы эта лодка утонет, Иисус тоже утонет с нами. Если Он Бог, как Он может утонуть? Да или нет? Именно так, друзья. То же самое происходит и сейчас. Если... У вас Иисус теоретический. Вы знаете, когда вы видите проблемы, бури, вы в страхе, вы хотите разбудить Иисуса скорее, но если ваш Иисус внутри вас действительно, представьте себе, какой бы ни был шторм, если вас заберет Иисуса с тобой тоже, потому что Он в тебе, тогда... Подумайте хоть чуть-чуть, немножко подумайте, это называется мудрая вера. Смотрите, какая бы ни была ваша проблема, если вы знаете истину, познали ее, познали Иисуса, познать Его, и не просто через буквы, но личный опыт имеете с Ним, тогда вы свободны. Вы тот человек, который не живет по старому. Он не значит, что у вас проблем не будет. Нет. Мы видим даже после воскресения и восхищения Иисуса, когда Он там на троне и отправил Духа Святого, Он направлял Дух Святой и направлял учеников. У них был Дух Святой, который сошел на них. 120 получили, потом больше. Но даже так они были под давлением, их преследовали, их оскорбляли, их унижали. Многие умирали из-за Иисуса, но даже так, встречая смерть, они были свободными. Потому что истина, которую Бог дал нам, она внутри нас. Это истина души, истина сердца, истина разума, свобода настоящая. Свобода внутри, в душе, в сердце, в разуме. И когда Иисус делает это, вы по-настоящему свободны, счастливы. Хотя вокруг, конечно, у вас проблемы, много проблем. Мы все их встречаем. Но если Господь Иисус внутри вас, если Его Дух живет внутри вас, тогда, будьте уверены, друзья, вы свободны, и естественно, вы счастливы. И только когда Дух Святой внутри нас, мы по-настоящему счастливы. И это счастье не зависит от денег, от богатства, от каких-то людей, мужа, жены, детей, родителей независимо ни от кого, вы счастливы, потому что вот это благоухание вашей жизни, вашей души, благоухание свободности, из-за того, что вы познали сына Божьего. И тогда вы также становитесь сыном или дочерью Божьей, чтобы жить и быть свидетелем для других людей, что Он живой, Он по-настоящему воскрес. Пусть Бог благословит всех вас. Пусть Дух Святой придет и яснее покажет вам, чем я. Потому что, знаете, у меня так сильно желание, чтобы вы имели Дух Святого, что иногда я, если не остановлюсь, знаете, тогда нас скорослужение для души. И пока душа ваша не свободна, вы не освобождены. Пока душа не свободна. И как душа освобождается, когда дух, мудрость, интеллект познает Слово Божие. Тогда познание Слова Божьего дает веру, которая позволяет душе освободиться. Тогда сегодня мы ждем вас. В любой церкви Храма Духа Святого вы имеете эту возможность быть свободным и познать полноту Господа Иисуса Христа. Всего доброго. До завтра, друзья.